Всем доброе время суток! Приглашаю вас посмотреть мое новое видео, которое своей тематикой связано э, с недавним предыдущим видео, а это тема «Север, красота зимней природы, Ладожское озеро». Сегодня мы увидим животных, которые обитают на территориях, прилегающих к водам Ладожского озера. Встречаются такие животные, как белка, хорь, куница, крот, еж, заяц-беляк, заяц-русак, различные виды грызунов. Встречаются и более крупные животные – волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, рысь и тяготеющие к воде звери, выхухоль, андатра, бобр. Кому-то повезет, и он может уйти. Видеть такое прекрасное животное, как олень пятнистый. Так, однажды, когда я собирала в приладошье чернику, я видела этих красивых животных. На этих территориях обитают и очень красивые птицы. Вам я желаю приятного просмотра. Смотрите видео, слушайте музыку. Она авторская. Создаю ее с помощью программы Rock Stations.